Всем привет! В этом выпуске я расскажу вам 13 советов по достижению успеха от Тимати. Поехали! Универсальных ключей к успеху нет. Методом проб и ошибок как медвежатник нужно самому взламывать двери на пути к своей цели. Наряду с понятием мотивация есть понятие стимуляции. Стимуляция это пинок под зад. То, что заставляет тебя идти к цели извне чувство что тебя недооценивают злость на кого-то подарки судьбы это то что подталкивает нас сзади негатив это не всегда плохо если прямой путь ограничивает твою мечту ищи обходную дорогу пробуй себя в смежных областях и всегда ищи альтернативный путь внимание привлекает деньги привлекай внимание к себе чтобы открыть новые возможности, иногда нужно уступать своим принципам. Воспринимай компромисс как инструмент для достижения чего-то большего в будущем. Важно то, с кем ты общаешься. Принципиально, чтобы в окружении всегда находились люди, которые на порядок круче тебя и успешнее. Это самый большой мотиватор. Если у тебя есть проблема и ее можно решить, то это не проблема, а задача. Только вперед. Важный момент. Понять. Что ты, кем ты хочешь быть и что действительно твое. Можно быть хорошим профессионалом, но несчастливым человеком. Двигайся в сторону своего вектора. Команда очень важна в достижении успеха. Ищи людей, близких по духу, близких по интересам. Важное умение доверять команде. Члены команды должны давать друг другу волшебные пендели. Расслабляться нельзя. Всегда есть цели выше, сложнее и интереснее. Всегда есть к чему стремиться. Важно слушать коллектив и трезво воспринимать критику команды. Работа в режиме турбо возможна только тогда, когда тебе нравится то, чем ты занимаешься. Когда приходит первый успех, важно не разрывать связи. Когда растут крылья, не забывай чувствовать землю под ногами. Легкий успех зачастую пагубен. Хорошо, когда ты достигаешь успеха поэтапно, учащись распоряжаться полученными деньгами и правильно реагировать на него. Квота везения ограничена. Если тебе дано больше везения, умей этим правильно распоряжаться. И если ты чувствуешь, что тебе необоснованно везет, спрос в конце пути будет больший. На этом сегодня все. Обязательно ставьте лайк к этому видео и не забывайте подписаться на новые интересные бизнес-факты. Пока!